Неужели сейчас э, молодые люди э, хотят быть писателями? Не все, между прочим, приходят стать писателями. Это такое, <сёк> все-таки, такая психотерапия, то есть работа с травмой. Кто-то приходит, потому что не может не писать, насколько можно стать богатым человеком <сёк> вот в, в этом направлении, развиваясь. Несмотря ни на что, я, я все-таки верю, что литература способна как-то сдвинуть культурную, и не только культурную, а социальную ситуацию в обществе. Добрый день, с вами Дергачев Инсайт, и я ведущий этой программы, Вадим Дергачев. Сегодня тема нашего разговора – это русская литература в Казахстане и за его пределами. Наш гость а, – поэт, писатель, переводчик, редактор Юрий Серебрянский. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Вадим. Привет. Привет. Привет. Итак, Юрий Серебрянский. Мы выжили. Кто-то купил квартиру, кто-то дачу пристроил к сортиру. Нам пела Ветлицкая с барахолки, мы ночью по пьяни путали полки. Мы видели много денег, несколько миллионов, вложив свое и чужое в карваны несбывшихся фараонов. Пили цветные ликеры, очереди в лавир, И был у нас выпускной и война, и мир. Поэт, писатель, редактор, переводчик. Проживает попеременно в Казахстане и Польше. Служил какое-то время в Министерстве экологии Республики Казахстан в программе развития ООН, работал гидом в Королевстве Таиланд, окончил Казахский Национальный университет имени Альфа-Раби и в мазурский университет в городе Ольштейн, Польша. Публиковался в литературных журналах ⁇ Простор ⁇,⁇ Книголюб ⁇ «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Воздух», «День и ночь», «Новая юность», «Пролог», «Юность», «Барзак», правильно прочитал? «Барзак». «Барзак», угу. «Новая реальность», полутона, «Литература», «Промегалит» и другие. Участвовал в форумах молодых писателей в Липках и дважды лауреат русской премии в номинации «Малая проза». «Десятый-четырнадцатый год». Редактор отдела прозы журнала «Литература» ведет семинар прозы в открытой литературной школы Алматы, Олша. творческие семинары IWP, университета Айовы, и еще ты состоишь в казахском пенклубе, клубе правильно? Да, да. Хорошо. Ну, замечательно. А, да. ну и самое может быть для меня интересное это главный журнал, главный редактор журнала польской диаспоры Алматинский курьер полонии. Полоний. Полоний. Полонийный. Полонийный. Алматинский курьер. Это такое понятие. Полония это поляки, живущие за пределами исторической родины. Так, здорово. По всему миру. Юра, вот чтобы нам все-таки начать с какого-то отчета, с какой-то литературы, тем более, когда эта литература русская, а ты вот недавно заявил, что у тебя по большому счету кроме русского языка ничего и нет. А вот Ахматовой, по-моему, приписывают анекдот про то, что она предлагала выбрать кошка или собака, Толстой или Достоевский. Посторнак или Мандельштам, а вот вот если, скажем, от чего-то отталкиваться, давай координаты какие-то нарисуем, если Пелевин или Сорокин, и почему все-таки Сорокин, а вот и и вообще что для тебя вот современная, ну до некоторой степени популярная русская литература, ты вообще с ней как? Сорокин, конечно. Uh -huh. Хотя, в общем, тоже с натяжкой, потому что ну, ни Пелевин и не Сорокин. Я больше. Стоп, подожди! А лед. В конце концов, лёд? когда ради великой читал, русской читал, литературы, да. а людям ледяными молотами, разбивают сердце, это тебя вот никак не затронуло в твое сердце. Я читал много и слежу за. Работ... Ну, Пелевина... За Пелевиным я не слежу уже, только какие-то такие основополагающие его вещи uh -huh. знаю. С Сорокиным интересно следить, но все-таки я больше слежу за реалистичной литературой русской, uh -huh. современной. И вообще, когда я слушал представление, спасибо большое за такое начало, за неожиданное, за этот мой текст. Так, вот. Я просто по поводу нет? русской литературы, вот при ага. самоваре скажу, что я себя русским писателем не считаю. Ага. Я русскоязычный писатель, и ага. русский язык, да, это мой рабочий инструмент, и по сути, в общем, я профессиональный автор-редактор, я работаю с языком и зарабатываю языком деньги, ага. вот, и при этом, конечно, русский писатель для меня звучит как такое звание. Вот, вот, у нас здесь портреты висят, может быть их не видно в кадре, но это вот русские писатели. Но э, и э, русский писатель все Нет, там, там только Пушкин, а остальные русские полководцы. Но мы отдельно потом покажем. Там он, я смотрю, там этот, и вообще Петр Алексеевич, там и этот э, господин, который Бородинскую битву выиграл, Кутузов. А это не Ломоносов там? Вдали? Вот ну, с той стороны. А, вот там, ну, наверное, Ломоносов. Где Ломоносов? Ну, пусть будет Ломоносов. Да нет там Ломоносова. Там вообще да. С Суворов. моим зрением это Ломоносов. Так он с какой-то Ломоносов. Это Сугоров. Там вообще э, какая-то русская Мария Антуанетта. Ну, извини, <свен> хорошо. <свен> ты, значит, не русский, ты русскоязычный. Я русскоязычный Это автор. не ругательство, Юра, русскоязычный. Сейчас Когда, когда речь идет о писателе, это не... то есть, в принципе, русскоязычное – это хорошо. Но когда речь идет о писателе, это не ругательство? Нет, я это не воспринимаю совершенно ругательством. Есть еще новый термин, который сейчас в обиходе – русофонный автор. Потому угу. что в последнее время мы говорим, и мне приходится об этом говорить, о децентрализации русского языка. Uh -huh. Русский язык становится, как английский, как французский, полицентричным языком. И эм, вот, в, вот в, в этой струе мне комфортно себя ощущать русофонным э, автором, uh -huh. так скажем. Вот. И русскоязычный меня совершенно не пугает. Нет, с русской современной литературой я работаю, постоянно сталкиваюсь как редактор раздела прозы, журнала такого литература. Uh -huh. вот То есть мы получаем тексты от русских писателей. И русскоязычных. От, в том, да, отовсюду. Угу. От всех, кто пишет на русском языке. Скажи, пожалуйста, все-таки для того, чтобы вот эту карту обозначить, это, назови тогда, ладно, не Пелевин тебе не угодил, мне тоже не Сорокин, Сорокина я люблю, а ты-то кого любишь, ты с кем, а вот из кого ты считаешь большими из современных, вот ныне живущих, недавно ушедших, русских и русскоязычных писателей. Вот ты говоришь, что ты общался. Довлатова? Да. Ну, Довлатова. Кто же после... не любит да? Здорово. Ну, пардон, я, да. Я, <laughs> я, я такой... люблю, очень люблю <laughs> Давлатова. Вот русский писатель, да. Угу. Uh, вот русский писатель. Бродский русский uh -huh. поэт. Да. Uh, вот. Что касается современных авторов. Ну, тут сейчас вот сложно. Сейчас сложно, потому что uh, каждый год... Русские премии называют гениев mm -hmm. и на следующий год не могут вспомнить имена и названий победивших романов. Вот какой-то такой процесс. Ну, ну, я не вижу такого, такого романа, который бы продолжал лежать на полках дольше года. Кроме, скажем, «Мариам Петросян «Дом в котором». Угу. Вот его можно, заходишь в книжный магазин, вот он там стоит все время. Вот он победил лет 10 назад в какой-то премии. Это вот. хорошая проза? Это хорошая проза, да. да. Хорошая проза, она осталась. Угу. Есть, конечно, авторы, которые работают интересно, профессионально, двигают вперед что-то. Анна Козлова, молодой автор, очень интересный. Угу. Вот. Но, во-первых, мне не приходит сейчас в голову, Имена, Во-вторых, я с, со многими имею честь быть знакомым лично, и ага. так вот боюсь кого-то не назвать. Вот открытая литературная школа. А, вот такой совсем простой, глупый вопрос. Неужели сейчас молодые люди хотят быть писателями и хотят э, угробить свою жизнь на вот этот вот на самом деле достаточно э, гибельный путь. То есть здесь же уже даже романтики не осталось, вот э, той, которая была в Советском Союзе, когда люди, скажем, в, на каком-то, ну вот, про Довлатова ты говорил, на противодействии, да, каком-то на противоходе работали. А сейчас-то зачем мальчикам и девочкам, которые там учат английский язык и вообще все у них будет хорошо в жизни, зачем им вообще вот туда? Это ж какая-то просто яма? Да разные причины бывают прийти в волша к нам. Не все, между прочим, приходят стать писателями. Угу. Кто-то просто хочет научиться хочет научиться работать с языком и, и грамотно научиться строить сюжет. Вот При этом сразу, с, с, сразу декларирую, да. что я не буду писателем, я не собираюсь стать писателем. Вот да. я научусь писать грамотно и уйду к себе в свою журналистику да. или в свое блогерство, свою хорошую жизнь, в свою хорошую жизнь, Дурацкой. да, да, да. Мы сразу предупредим: кто-то приходит, потому что не может не писать, uh -huh. такое тоже бывает, графомания и, как uh -huh. правило, такие люди уходят uh -huh. после там нескольких занятий. Кто-то приходит за коммерческим успехом, uh -huh. и мы uh -huh. тоже на эту тему говорим. И обсуждаем разные возможности, насколько, насколько можно стать богатым человеком угу. вот в, в этом направлении, развиваясь. ну вы Но говорите нельзя, честно, да. что нельзя стать Ничего, богатым. Конечно, мы так и говорим, да. честно. Это скорее служение, да. да. Это скорее служение, это скорее вот так, как прозвучало, да, это какой-то надлом. Угу. И... Необходимость высказаться, необходимость рефлексии uh -huh. на, на этом надломе. Ну, иногда в каких-то случаях трагедия. Кто-то приходит за этим. И это видно в тексте. Есть что сказать человеку. И с ним уже иногда даже не нужно работать. У него все есть, кроме каких-то технических навыков. Uh -huh. вот. Написать э что-то он э его ос останавливает только... только э только вот незнание того, в какую форму влечь рассказ там, или роман и так далее. И тут уже, в общем, небольшой такой щелчок, mm -hmm. и человек пошел сам уже. Человек пошел сам. Хотя это... вот потом uh -huh. говорит, что ты ему чем-то помог. На самом деле, будем честными, ты не, ему ничем только не помог. Все равно помог. А это такое... такая психотерапия, то есть работа с травмой. То есть, это возможность вот человеку дать что-то, чтобы он экзистанс вот свой как-то так раз перевернул и смог дальше жить. Или чего? Как показывает практика, писательство не метод избавиться от травмы. А скорее, ну, наверное, сублимация такая. Травмы в текст. И те, у кого... Большая-большая трагедия, травма в жизни была. Они пользовались ей для творчества всю жизнь потом. Так, такова цвета его, скажем. Да, ну тут все, большинство примеров, да. Конечно, кто-то, кто там от хорошей жизни начинал писать и что. Я сейчас не вспомню таких. Это может быть все-таки русские такие особенные? Вот, в конце концов, были же э, светлые писатели на другом конце земли. А вот, ну, я не знаю, э, даже... Ну, надо покоревать этого светлого писателя. Вылезет все... о, Генри, да, мы читаем ну, эти понятно, веселые рассказы, да. написанные в тюрьме. Да, и смеемся. Вообще, конечно, мне кажется, можно прекращать наш разговор, закрывать тему, сказать честно людям, что не надо становиться писателями, как можно бегите от этого, как можно быстрее и дальше. Но при этом, значит, вот ты, как писатель, и твоя, твои, скажем так, а люди, которые так же думают, как ты, это вы еще все это дело усугубляете. То есть вы сейчас еще занимаетесь значит, продвиж... созданием, продвижением нового проекта «Арт-резиденция», да, чтобы еще эти писатели еще и на разных языках собирались тут в Алмате обсуждали. Вот расскажи, пожалуйста, про этот проект. Вот, то есть он только объявлен сейчас, да? То есть проект о литературной арт-резиденции в Алматы. Вчера мы объявили. Вот мы, значит, о начале. близко. Совсем да, приема заявок. Угу. А, несмотря ни на что, я, я все-таки верю, что литература способна как-то сдвинуть а, культурную, и не только культурную, а социальную ситуацию в обществе mm -hmm. и эту работу ведет ЛША уже, уже много лет с 2009 года, которую по большому счету государство должно вести. Но, Давай ну, сразу ну, про часть... то, что государство никому ничего не должно. Вот сколько можно вот это вот э, государству обращаться, оно уже забило на все, на всех давно и уже надо к этому привыкнуть и успокоиться. Чем мы будем? Вот вы молодцы, вы с 2009 года работаете и ладно и хорошо. Какое государство? К чему государство? Государство не может с простыми вещами справиться. Ну угу. чего мы вот на это государство опять? Вот я во время этой тирады пью чай. Так. Не, не я ее произнес, ага. хотя, хотя я соглашусь. Но, но мы ведь платим налоги, и государство, я воспринимаю, как каких-то профессионалов, нанятых нами, вести наши дела, в том числе и связанные с культурой, пока у нас нет на это времени. Если государство ведет себя не так, как я ожидаю, то это, конечно... Вот Другой чувствуется, что совсем. ты половину своей жизни живешь в Польше и только некоторую часть в Казахстане. Потому что, видишь, для людей, которые живут в Казахстане, вот эти вот разговоры насчет того, что мы платим налоги, и поэтому с них должны спрашивать, они совсем условны, мне кажется. Это ваша, понимаешь, европейская вот жизнь, на вас подталкивает так думать. А чего ж, какие они бы хоть чуть-чуть со своими делами справлялись. Ну ладно, к... К резиденции. Олша. Да, колша и к резиденции. к резиденции. Наверное, одна из самых первых э, вещей, которую мы говорим тем, кто приходит в Олша учиться, это угу. ответственность, писательская ответственность за то время, в которое ты живешь. Э, там, приносят работу, приходит творческая работа, э, фантастический рассказ. Действие в далекой-далекой галактике. Джек мочит Джона на каких-то световых мечах. Класс. Хорошо написано, но, но мы зовем такого, такого автора на семинар и спрашиваем, зачем. Разве этого нет? И... Как, как... Где вы и где Джек и Джон и другая вселенная? Вот. И это самый первый разговор. Кто-то уходит, кто-то остается и да... Эту беседу продолжает с нами, что мы живем здесь и сейчас, в Казахстане, и это интересное время, которое кроме, кроме вот вас никто не зафиксирует. В этом писательская ответственность. Вот. К чему я это говорю? Потому что одна из целей резиденции в этом году, во всяком случае, наладить... Диалог между авторами, которые пишут на русском языке в Казахстане, и авторами, которые пишут на казахском языке в Казахстане. Uh -huh. Резиденция – это не семинар писательский, по большому счету. Это скорее разговор. Uh -huh. Мы ищем участников и, как написано на сайте, отдаем предпочтение состоявшимся авторам, потому что вот мы дадим возможность им в сентябре сесть за стол и вместе с гостями из Соединенных Штатов поговорить о вопросах идентичности, о вопросах сосуществования двух литератур в Казахстане. И разговор этот мы ожидаем будет интересный. То есть это во многом для того, чтобы наконец познакомить казахскоязычную и русскоязычную литературу в Казахстане. Это сегодня два разных мира, две разных да, вселенных. Да, вообще не пересекающиеся. Практически, Практически нет. Да. Ну, как какие-то штучные. Переводы существуют, но по большому счету нет. По большому счету нет. Это разные, это разные направления движения, скажем так. Направление движения авторов, пишущих на русском языке, ну, что скрывать, ностальгия по каким-то временам. Направление движения авторов, работающих на казахском языке, оно, оно куда-то, оно, оно прогрессивнее сегодня. Этому хорошо бы, это, это хорошо бы как-то услышать и э, понять. А М началось и... все с переводов, да? Вот для... Началось все с фестиваля. С фестиваля. Да, фестиваля, с фестиваля. в Алматы, по-моему, пять лет назад, угу. куда мы пригласили э, казахскоязычных писателей, в том числе, потому что на тот момент э, пространство культурное вокруг Олша, оно было полностью русскоязычным. Мы пригласили авторов, там были переводы, были чтения на казахском языке, мы услышали, поговорили, и, в общем, в какой-то момент поняли, что особых разногласий нет. Вот языки разные, а проблемы одни и те же общие. И это стало интересно развивать. В этом году Улша провели литературную мастерскую для молодых писателей на двух языках на русском, на казахском. А дальше уже мы говорим о том, чтобы собрать авторов в сентябре в Алматы и в рамках резиденции. Резиденция – это, по сути, единое такое пространство. То есть Физически эти люди будут жить какое-то время в одном пространстве. Это какой-то дом. Это какой-то дом. Куда они приедут. От, скорее да. всего, это будет гостиница. Сейчас да. сложно, сложно загадывать вот с этими да. Да, обстоятельствами. Но это не только разговор за столом вот так вот официально, когда еще мы пригласим вольных слушателей, онлайн или офлайн будет видно. Но это еще и общение за ужином, обедом и завтраком, может быть вообще какое-то кулуарное общение, которое в литературе не менее важно, чем вот публичные какие-то встречи. К нам приедут руководители семинаров, мы их называем Кристофер Мэрил, uh -huh. директор IWP Американской резиденции, знаменитой, которая применила в том числе и Пелевина, и Архана Памука в свое время. Замечательный поэт и ученик Иосифа Бродского. Он закончил его курс в одном из американских университетов. И приедет Нина Мюррей. Автор из Америки, прекрасно говорящая по-русски, с украинскими, прибалтийскими корнями и как раз работающая с темой идентичности. Вот, потому что это скорее не какой не писательский семинар, а скорее разговор. Для этого мы их сюда и приглашаем. Идея твоя. Идея моя. А возникло после того, как ты съездил на подобную арт-резиденцию в Соединенные Штаты Америки, да? Я носился со своей идентичностью, с осознанием uh -huh. своей идентичности до 2017 года. Здесь, в Казахстане, ну, возил ее в Россию, uh -huh. там публиковались какие-то вещи. Вот. И в какой-то мере, какой мере я думал, что вот я такой здесь. Уникальный, работаю с этим. И приехав в Айова Сити, небольшой городок американский, я встретился с 35 авторами со всего мира, совершенно разных стран с такими же проблемами идентичности. И вот мы там говорили и на панельных дискуссиях публичных, и в кулуарах где-то, мы жили все в одном отеле и встречались в номерах, просто сидели, все это обсуждали полтора месяца mm -hmm. и это такое расширение горизонтов очень большое я понял насколько насколько интересным полезным может быть такой проект тем более что в казахстане никогда не было писательской резиденции по-моему даже и в центральной азии mm -hmm. таких проектов не было хорошо а кто за это все платит то есть, это же не просто все вот так вот привести э, людей, поселить, накормить, там, кормить, поить, там, хотя бы... А сколько времени все это должно продлиться? Ну, вот первый раз. Авторы приедут сюда на неделю. Угу. Пока так. Хотя, когда в прошлом году резиденция задумывалась, и этот проект обсуждали, утверждали вместе с Генеральным консульством США и с компанией Шеврон, срок был побольше, две недели. Uh -huh. Пока неделя. Дальше видно будет, потому что все-таки мы думаем, что резиденция станет ежегодным событием, uh -huh. и география будет расширяться. Шеврон платит? Шеврон платит, да. Шеврон uh -huh. поддерживает культурные проекты, и не первый раз. Сколько, вот, сколько языков у тебя рабочих? То есть, вот, на каких языках ты общаешься и, может быть, и пишешь? Или пишешь только по-русски? Я пишу, конечно, если говорить о художественной прозе, только, только по-русски и даже не строю никаких планов на другие языки. Это связано не с языком, а с культурным кодом. Mm -hmm. Да, вот культурный код, который я несу, советский связанный с русским языком, казахстанский, он всегда был и останется... Ну, он как-то... Я пытаюсь его обогатить, я езжу Извини, куда -то. одна цитата из Юрия Серебрянского. «Сложно понять мир, о котором не снято ни одного советского фильма». То есть... Вот. Да, это прям вот у тебя... Настолько у тебя связь с... А, действительно, с советским кинематографом, как культурным кодом, а нельзя вот вообще без него А я с этим работаю? Да. Почему нет? Я четко осознаю, с какими инструментами я работаю в тексте, да. на какие кнопочки жать. Да. Ну, четко, не четко, но осознаю скажем так: да. я работаю да, да. осознанно. Да. Вот и обогащаю. Материал тем, что куда-то езжу, что читаю не только, конечно, не смотрю я не только советские фильмы, э, обогащаю материал, но я думаю, что могу пользоваться и этим, тем, что есть. Вот. И возвращаясь к языкам, то русский язык рабочий в прозе. Mm. Э, я могу написать статью сегодня уже на английском языке, могу написать статью на польском языке, отредактировать могу эти материалы, э, но... но не строю планов прозу писать или, ну не дай бог, еще и стихи попробовать писать на польском или на английском. В общем, трата времени для меня. А перевод? Переводы? Переводы обогащают. Да. С переводами я работаю, когда я не пишу что-то свое. Угу. Вот как раз продвижение языка. Перевод как продвижение языка, продвижение в языке, в другом Прекрасный метод. Ты сказал, что, вернувшись в Алматы, почувствовал, что язык здесь законсервировался, что здесь русский язык не развивается. То есть почему? Почему у тебя такое ощущение? Что влияет больше казахского, больше английского? Что влияет на то, что русский язык, который в Алмате всегда был хорош? вот а стал никакой. Я думаю, что, к сожалению, мы уже потеряли вот этот статус самого чистого и хорошего русского языка на постсоветском пространстве. Мы все еще производим русскоговорящих людей в школах. Мы не просто пользуемся языком. Но, но я, наверное, думаю, система образования, та, которая сейчас выстроена, такое отношение к русскому языку уже прагматичное, скажем так. Оно дает о себе знать уже в нескольких поколениях. Видно, что люди, кто-то думает уже на английском языке, кто-то говорит на русском, кто-то думает на казахском, говорит на русском. Или другой пример, это, наверное, реклама. Это даже визуально ага. заметно. Я, когда приезжаю в Москву или в Санкт-Петербург, я вижу, как язык растет. Вот еду по улице и вижу там вывеску «Часть суши». Угу. Это сушибар, часть суши. Да. Джимми Пой. Угу. Там фиалки в сахаре и так далее. То есть вот рекламщики, креативщики двигают русский язык прямо на улицах. У нас... Это в застывшем таком варианте. Мы ведь двигали через рекламу русский язык и в алма буквально 20 лет назад. И двигали интересно. А вот а сейчас и, и вроде как и реклама никуда не делась, а вот движения уже нет. А что движения поменялось? Нет. Поменялся Последние... какой-то культурный код или что поменялось? Я не могу судить о движении в сторону казахского языка. Uh -huh. Я не чувствую настолько казахский язык, чтобы сказать, что вот это вот креативно. А на моей памяти сейчас только мясоед, uh -huh. как, как, как, как такое яркое название появилась несколько лет назад. Я, я очень радовался, когда его видел. Билингва, Билингва да. да. Вот в этом направлении движется, движется например, по Ануарду Синвинову. Я думал, что ты про него не вспомнишь. Uh -huh. uh -huh. да. вот, uh -huh. вот если в эту сторону двигаться, это очень интересно. Uh -huh. Это очень интересно внутри страны и может быть интересно э, и с, при взгляде со стороны на то, как здесь так, э, развивается симбиоз языковой Симбиоз русско-казахский. Русский казахский да, да. русско-казахский. Несмотря на то, что языки совершенно из разных семей да. что-то движется. Да. Это единичные совершенно случаи, и по большому счету не движется ничего, а перевод на латиницу, он еще больше внес какую-то сумятицу в ситуацию. И ведь креатив — это не только сам текст содержания, но это же еще и визуал. Как угу. с ним работать, латиница, кириллица, Совершенно разные подходы, разные вещи. Ну, рекламщики-то как раз будут рады переходы на латиницу, потому что всегда э, лучше э, использовать. Ну, на, наработано-то в мире э, рекламных образов, э, связанных с латиницей, гораздо больше, чем с кириллицей. Угу. А вот поэтому здесь, э, скажем, но на наполнение, да, вот с наполнением проблемы. Угу. А русский язык который используешь ты как русскоязычный писатель живущий в Казахстане и в Польше это другой русский язык чем русский язык который использует русский писатель живущий в Воронеже это как раз вопрос наполнения и возвращаясь к предыдущему я скажу что меня бесит что все вокруг называется байтерек но или Айсултан. султан Ну тут уже не реклама же виновата Тут но, как но, хотите воспринимать Ну бесит и бесит Меня не бесит, я уже привык Я просто стараюсь этого не замечать Как обои, мы не замечаем Или мы же не замечаем асфальт, mm -hmm. по которому мы идем Вот я не Байтерек ни, ни Нурсултан Уже не замечаю То есть это какой-то просто белый шум mm -hmm. а вот. Ну понятно, когда человек приехал Его это... Бесит. Хорошо. Вот. А что касается русского языка, то скорее наполнение. Скорее наполнение и темы, и направления. Да, я читаю тексты, которые пишутся в Воронеже. Есть самотек у нас в журнале. Ага. Мы читаем все. В журнале литература. да. да. да. Ага. да. Географически Географически это уже не совсем российский журнал, потому что мы принимаем тексты отовсюду, написанные на русском языке. Вот. Ну, в том числе из Воронежа тоже приходят э -э, хорошие работы, интересные. И э, э, тут, наверное, направление мысли. <сохрана> То, что волнует человека в Воронеже, э -э, это, наверное, такие сейчас... Для России я наблюдаю общие настроения. Сосредоточенность на внутреннем, на рефлексии, на происходящем внутри. Это совершенно естественно и понятно. В границах России, понятно. Как Граница Только в России. То есть мы живем, мы, русские писатели, в России живем только в России. Вот ты об этом говоришь? Не все так, не все пишут только о России, но тренд такой прослеживается. Да. Тренд такой прослеживается. Казахстанские авторы а, больше направлены вовне. Угу ну потому что они уже русскоязычные они уже здесь диаспора да то есть они уже взаимодействуют с во-первых с мейнстримом казахстанским и казахским да потом они вообще более открыты в силу того что они вот вне этого огромного и давящего поля русской литературы, которая, на мой взгляд, утюжок не меньше, чем русская идеология сейчас. Мы воспитывались здесь не только на одной русской литературе. У нас, да. как минимум, была еще в школе казахская литература. А как максимум мы говорили и о зарубежной. Угу. И читали здесь и Джека Лондона... Только и они тоже читали, тоже читали «Джеколоза», Но... и «Хемингуэ» в России читали, и вообще в Советском Союзе старались что-то читать. Почему сейчас сосредоточенность такая только на России, а вот у русскоязычных открытость миру ну, если так, очень условно? Я думаю, это естественный процесс. В России есть о чем сейчас порассуждать русскому писателю, и читатель этого тоже ждет. События, которые там происходят, рефлексия должна быть. Литературе нужно время, но вот книги выходят на эту тему, и читатели их э, покупают. Э, Кто-то пишет, конечно, не только про Россию. А у нас, ну, в общем, тут, наверное, совершенно частная история, моя личная будет. Я приехал на семинар в Липке, в Москву в 2008 году, на семинар прозы. И, что? И вот сели вокруг замечательного автора Вячеслава Пьецуха, семинаристы, студенты. Действительно очень хороший писатель. Мне очень повезло. Пьес, да. Мне очень повезло попасть на его семинар. И сели в основном русские начинающие писатели я сидел слушал о чем о чеченской войне о каких-то совсем русских вещах таких одна работа вторая третья четвертая и я сижу и думаю что я могу вообще сказать на эту тему я, я не вообще по сути ничего дать то не могу русскому читателю в таком случае вот и Два года потом я думал, сидел, ну что же мне там делать-то, как публиковаться в России. Потому что в тот, на тот момент, в 2008 году, если ты не публикуешься в России, ты вообще вне внимания литературного поля какого-то. Это сейчас уже... Это сейчас уже символический капитал казахстанского писателя, именно казахстанского писателя, помогает мне, например, публиковаться где-то в США, это воспринимается отдельным символическим от России капиталом. На тот момент такого не было. Да, ты не публикуешься в России, тебя нет совсем. Вот. А чтобы публиковаться в России, ты, наверное, должен говорить на понятные темы. Там, темы. И вот я два года думал, а потом просто махнул рукой и стал писать на темы, которые меня волнуют здесь в Казахстане, не только в Казахстане, вот, путешествия, поездки повлияли, опыт жизни. Ну, что-то что получилось, что-то получилось опубликовать в том числе потом и в России. Вот. А нынешняя ситуация, ну, собственно, вот пример простой, вот книга, выпущенная при поддержке фонда Сорос, запрещенного сегодня в России. Uh -huh. Вот книга, выпущенная при поддержке Шеврона и консульства США. В общем, я тоже думаю, что сейчас ситуация не такова, чтобы совместные культурные проекты в России вести с консульством Соединенных Штатов Америки. И так как у нас интернет и все доступно онлайн, мы становимся в какой-то мере окошком таким. У -у -у. Я думаю. Окей. Okay. Совсем коротко еще. Как ты ощущаешь, мы, русскоязычные, русские, неважно, живущие за пределами России, мы сейчас русский язык апроприируем или не апроприируем? То есть, что мы вообще с ним делаем? И вообще, русский язык, он кому-то принадлежит или нет? Монополий на русский язык нет ни у кого. И... Мне нравится то направление, которое задали филологи, занимающиеся вот этим осмыслением статуса русского языка сегодня в литературе, потому что пока это, пока это движение я вижу только в литературе, русский язык как полицентричный язык. Это что такое? Полицентричный, не принадлежащий единой метрополии, то uh -huh. есть такая ситуация была с французским языком uh -huh. в, в силу колоний, в силу колоний, да? да. Вот как раз снова скажу, этот, но это очень яркий момент, его нельзя не сказать. Президент Сенегала, писатель Леопольд Силангор сказал, что французский язык мы мы ассимилировали, вы пытались ассимилировать нас, а мы ассимилировали французский язык и будем им пользоваться дальше. Вот на этом на этом выросла франкофония. И вот сейчас такая ситуация для русского языка, я думаю, что существует как возможность. От нас уже зависит, куда мы двинемся здесь в Казахстане. Изгоним ли мы отсюда русский язык, потому что это проще. Мононациональным государством управлять проще. Или мы попробуем, мы попробуем с ним работать, попробуем его оставить, только другую какую-то этому парадигму придадим. Сейчас пока, сейчас пока активно разрабатывается, конечно, тема постколониализма. На какой-то момент она может быть уже исчерпана, и тогда можно попробовать пересмотреть эту ситуацию, если еще не будет поздно. Вот, и есть такой шанс у нас. Есть такой шанс, и что касается тех носителей русского языка, которые живут в Казахстане, мы можем увидеть, увидеть что переезжая в Россию, наши люди селятся диаспорами там. Есть у нас диаспора в Белграде, есть у нас диаспора в Калининграде. Это как раз связано с менталитетом. Вопрос не только в языке. Вопрос еще и в менталитете. И вот, наверное, это я приведу как пример. Мы начали с русскоязычного писателя. И вот я думаю, что это будет примером тому, что все-таки я писатель не русский, а русскоязычный. Спасибо. Спасибо. Mm-hmm.